привет! И с вами сегодня Лоблинский кролик! И давайте поговорим с вами о аптечке кроликовода. Что же у нас туда входит? Ну, давайте начнем со стоп-какцида. Это средство водка АЦИДИ. Даем мы его кроликам в возрасте 1 месяца. Из расчета 0,14 на килограмм. Дальше, после того, как мы дали стоп кокцит, мы используем глистогонные. Берем таблетки Альвен и разводим, даем кроликам, как суспензию, разведенную в воде, по инструкции, также по килограммам. Также у нас в аптечке есть ассоциированная вакцина. Это комплекс от миксоматозы и ВГБК. В каждой ампуле по 10 доз. Разбиваем, разводим в хлориде натрия и прокалываем кроликов. Укол делаем в холку. Ну, конечно же, у нас есть шприцы, чтобы... Также у нас есть шприцы, конечно же, в нашей аптечке. Есть йод, чтобы можно было обработать... Какие-то мелкие рамки, если кролики вдруг подрались. И глазные капли. Вот у нас был такой нюанс, что попалась партия очень пыльного корма. Стали следиться и игноиться глазки у кроликов, поэтому мы использовали капли один, Ну и также капли глазки глазки веронцетин. Ну, как бы все помогло, очень даже хорошие каплики рекомендую. Ну, пожалуй, это все, что есть в нашей аптечке кроликовода. Все, что мы используем. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока! С вами был Лобнинский кролик.